Что мешает людям, вот, собственно говоря, вернуться к этому изначальному знанию? А Обычное просто желание быть лучшим, никому не подчиняться, быть Богом, не признавание чего-то высшего. Вот спросите человека, что в твоей жизни высшее, и большая часть людей запнется. Потому что живут без высшего, так как высшие они сами для себя. И когда это так, то человек теряет способность быть благодарным, всем не должны. Вот как только вы встретите человека, который все время ноет, это означает, он считает, что мне все должны. Почему? А потому что он пуп земли. Ему все должны, понимаете? Все. Мама, папа, государство, Лукашенко, все ему должны. Он же Бог. Так что вот, если вы видите человека ноющего, знаете, что он неблагодарный. Дальше. Что еще нам мешает понять, что есть высшее? Отсутствие авторитетов. Ну, у меня нет авторитетов. Я единственный главный авторитет сам для себя. Это же приятно. А тут я про какую-то традицию. Традиция все равно подразумевает соблюдение чего-то, что не ты. С какой стати я буду делать что-то, что я не хочу? Какая нафиг традиция? Я бог. Я тут устанавливаю все традиции. Так что вот отсутствие авторитетов, неблагодарность и отсутствие уважения. Вот эти три вещи, которые... Самые популярные, самые главные вещи в нашей жизни, ради них мы живем. И именно эти вещи не дают нам способности услышать даже что-то правильное про традицию. Не то, что следует, а что-то услышать про это. Вот представьте, ваши дети вас не уважают, вы для них не авторитет, и они вам не благодарны. Как вам с такими детьми? По-моему, паршиво. А они всего лишь нетрадиционные ребята. Вот так же и мы по отношению к Богу. Мы его не признаем, он не авторитет, мы его не уважаем, мы ему неблагодарны, мы все время недовольны. Вот такие же паршивые подростки. Это вот те вещи, которые мешают нам понять, что такое традиция, вообще услышишь, что это такое, я уже не говорю вернуться к этому.